Здравствуй, мир! Очередной репортаж наших предсезонных тестов ботинок жесткости 100 единиц. И сегодня на пояске дня вот такой ботиночек. Красивый нарядный фишер. Поехали! Фишер Pro, RC Pro, как обычно. Pro. Звучит слово Pro, и ты сразу настраиваешься на какой-то взрыв, какой-то прорыв, какой-то спорт. Вот, скажу сразу, ботинок понравился сразу всем нашим тестерам, понравился всем, он, смотрите, какой цвет, какой все ярко, он такой черный, такой вообще, вообще круто все, все очень круто, все классно, мы начали формовать, в общем, в итоге выяснилось, что формовать его особо не надо, немножко поддули, так на всякий случай, там, в широких костях, дуется он легко, элементарно, примитивно, немножко погрели, немножко потянули, оно все выяснилось. Что немножко навело сразу на мысль еще до катания То, что он при том же размере, как у всех ботинок В этой категории У него самая длинная колодка Самая длинная колодка 328 мм При его размере 28 28 28, 328 Я не знаю, откуда оно там берется Но в итоге, что Все тестеры, все тестеры, и я не, не исключения, Все заметили одно и то же Что ботинок был просто идеален То есть, вот Надели в машине на под, до подъемника, на подъемнике там. Дошли до кафе, взяли кофе. Просто вообще, вообще лучше ботинок нет. Все, застегиваемся, начинаем кататься. Что-то идет не так вот. Какие-то начинаются проблемы. Притом у всех одинаковые. Да, может быть, немножко по-разному сформулированы, но проблема одинаковые Проблема следующая. Первое. У ботинка откровенно. Даже не говоря, его там посадки на ногу, жесткости и так далее, у ботинки откровенно что-то не то вот с углом голенища. Это чувствуется четко совершенно, потому что по ходу он куда-то завален назад. В итоге на любых лыжах, на любом катании, на любой трассе нагрузка на бедра колоссальная, стойка на задняя задняя стойка колоссальная. Идет загрузка на лыжи. В общем, реально кататься технически правильно, тяжело. Кататься так как они заставляют, тоже тяжело. В общем, в итоге, даже при каком-то катании на нормальных лыжах на нормальной трассе, ноги забиваются, катание дискомфортное. И поначалу, в общем-то, ты не понимаешь, что происходит, потому что ты реально тут ехал на других ботинках и вот на тех же лыжах, все было хорошо, ты, в общем-то, одел ботинки, они, в общем-то, как-то нормальные, но реально как бы вот так, то есть... Ну, соответственно, понятно, что раз это работает у всех тестеров, то, наверное, что-то с этим не так В принципе, понятно, почему так сделано, для чего это хорошо для тех, кто катается откровенно плохо Это для тех, кто катается откровенно в задней стойке, для того, чтобы не переминать себе икру Для того, чтобы не передавливать задники, то есть изначально свалено на более прямую ногу, чтобы не сгибать ноги, не задавливать сюда на носы ну, в принципе, только вопрос, вопрос такой, да, почему RC Pro тогда, да, и в чем Pro, и как бы зачем этот ботинок То есть ботинок, который, в принципе, провоцирует вас кататься неправильно Ну, отлично ботинок, ну, здорово, в принципе, ну, как бы, смотря какие приоритеты, да По фиксации ноги никакого дискомфорта, ботинок нигде не давит, нигде не мнет Такое ощущение, что у тебя нога просто там какой-то холл, там вообще просто у, -а у там еще две ноги влезет Никакого дискомфорта, естественно, нет, кроме того дискомфорта, что лыжи живут отдельно вот лыжи живут отдельно от вас, потому что никакой обратной связи нет. То есть вы давите на ногу, не скажу даже, что ботинок, он там проваливается, но нету обратной связи. Вы не понимаете, насколько вы задавили, насколько не задавили. Это какое-то кисельное волното такое, блин буль, и все, то есть ничего не давит, ничего не бьет, ничего, ничего. То есть да, трасса становится ровной, потому что ботинок съедает все, но хотелось бы немножко управлять лыжами. С другой стороны, в принципе, если вы катаетесь на очень мягких новичковых лыжах, которыми, в принципе, даже в любых ботинках, в принципе, не подлежат управлению, ну как, проблемы у вас не будет, да, вы будете, ну там непонятно, что съело. То ли лыжи съели, то ли ботинки съели, все усилия, то ли вы сами что-то там. Но если вы нормально хотите кататься нормально, у вас какие-то плюс-минус хотя бы средние там карвы или какие-то там, нормальные универсалы, то в этих лыжах вы их просто, ну в этих ботинках вы их просто не почувствуете, вы не почувствуете рельеф, вы не почувствуете динамику лыж, вы не почувствуете динамику резаной дуги, вы не почувствуете ничего, как бы все. Дальше вы дойдете в конфет, сгинете лыжи, поставите, вам опять будет тепло, удобно. Вот. У этих ботинок нет никаких проблем снять, одел, снять, одеть. У них нет никаких проблем тепло-холодно, у них нет вообще никаких проблем, кроме тех того, что они как бы катанию не предназначены, они не управляют лыжей. И они ничего не дают вообще никак. Они не передают усилия на лыжу, они не возвращают от нее динамику. Ничего. То есть такая ватная, ватная, комфортная, такая болото такое, гнилостное. Все. То есть очень простой, нифига не работающий, но комфортный ботинок. Все. Рекомендовать однозначно нет ни ко мне, ни мой стиль катания, ни мой стиль вообще в принципе жизни. То есть лыжи они все-таки должны для удовольствия, для какой-то динамичности. Здесь этого отсутствие полное. Вот все. Я пойду за следующими. Подробный отчет на сайте. Видео сами знаете где. Все. Подписывайтесь. Смотрите с новостями. Пока.